Всем привет! Сегодня третий день фестиваля, Дня первокурсника. И с вами я, ваша ведущая, Марина Журавлева. Сегодня будут выступать такие институты, как Институт физики, Институт международных отношений. И сейчас мы с вами узнаем, что ждут от этого мероприятия студенты. День первокурсника 2016 в самом разгаре. Оба института готовы зажечь публику. Да и сама публика пришла в отличном настроении, готовая поддержать свою команду. Вообще с положительным выступает мой институт. Мне очень интересно узнать, что они будут показывать, потому что я не видела их программу. А что, что О, а, я хочу побольше познакомиться с людьми, вообще завести новые знакомства, ну и как-то показать себя. А, Потрясающе. Ну, чего-то нового. И наконец уже и мои должны взять гран-при, который год не можем. С каким я весь ну, на позитиве вообще абсолютно. Много эмоций, буря эмоций. Буря и безумие, безумия. Все. Ну, естественно, пришли сюда с воодушевлением, с трепетом, потому что мы надеемся, что они оправдают наши ожидания. Очень интересно посмотреть, что они приготовили. Ну, конечно же, за ночь. Ну, ожида. Ожидая чего-нибудь новенького, каких-нибудь новых танцевальных номеров, новые лица, новые постановки. Ну, наде надеемся, что наши не подведут. Какие Ну, нормальное, хорошее настроение. За кого их За и моих, обязательно. А -а -а. Угу. Что ждете? А не Ничего не жду, просто пришла отдохнуть. Я с Энерго, ну, был на фиспаке. ну, так получилось. Как ваше настроение? Хорошее, сегодняшний день первака, это... Ну, грандиозный праздник, не только для перваков. Что ждет тебя сегодняшнего мероприятия? А, ну, много позитива, радости. Ну, может, какие-то оригинальные номера. Невероятная атмосфера царила в гримерках. Команды в спешке готовились к выступлениям, репетируя свои номера в последние минуты перед выходом на сцену. И не скрывали своего волнения. Сегодня у меня позитивное настроение, то, что это первый день первокурсника, то, что первый большой такой концерт, так как я являюсь тоже первокурсницей, и это самый такой большой фестиваль для меня. С каким номером вы сегодня выступаете? Мы представляем номер хор, поем песню на Umbrella, на кавер А сможете спеть? Сейчас. Я слова запомню, помни мне, пожалуйста, слова. Необычные яркие образы и персонажи. Вот чем запомнился сегодняшний вечер. С каким настроением вы пришли Ну, я, конечно, волнуюсь, но все равно чувствую уверенность там. Я смогу все. Я якут. Ну, они будут кричать там «А -а С каким настроением мы с вами пришли на концерт? С боевым С огненным Бешеным а, Какую реакцию вы ждете? Такой же, как и у нас настроение Только в 10 раз больше С каким настроением мы пришли на концерт? О, с боевым боевым настроением а, Какую реакцию вы, как вы ждете? Как всегда, овации как Овации, смех, овации, овации, смех Ну и чуть-чуть слезинку можно пустить ну, в основном овации, да. А с каким номером вы выступаете? О, я выступаю, я король массовки, у меня три номера массовки. С каким настроением пришли вы сегодня на концерт? С отличным, фееричным. У нас же праздник, день первокурсника, ура. А какой номер у вас выступает? Можно сказать, это оригинальная театральная постановка «Судьба», то есть о молодом человеке, которому предстоит встретиться со своим будущим лицом к лицу и в его силах послушать его или сделать так, чтобы судьба вновь пошла кругом или кольцом. А какую реакцию публики вы ждете сегодня? Просто ферично. Номер должен взорвать публику. Я хочу увидеть дрожь, слезы, я хочу видеть а, у зрителей даже отчаяние, отчаяние, которые испытываем даже мы. Первыми на сцену вышел Институт физики. Красочные номера, веселые песни, динамичные танцы на фоне пробегающего Никиты. Да-да, у него крутая шапочка. Все это способствовало тому, что физфак выступил на своем уровне. На отлично. Как вы впечатления после выступления? Очень хорошие, <связывающие> Старались выложиться на все 100%. Как вам реакция? Ой, Ой, мне очень понравилось, я хожу сюда уже не первый год и на этот фестиваль не первый раз. Очень нравится физики, честно сказать, приятно удивили. Очень интересная канва, мы очень долго смеялись, интересные связки, номера, в общем, всем понравилось. Впечатления отличные, я люблю выступать, люблю, когда зрителей так много и они им нравится наш номер, надеюсь. Мне очень понравилось спать. Блестяще, блестяще. Я очень люблю творческую деятельность студентов. А что больше всего запомнилось? Танец. Танцы. Девчонки танцуют очень энергично и хочется встать к ним в ряд и станцевать тоже. Когда-нибудь наступит тот день, когда Зонин не будет участвовать в концертах Института физики. Но не сегодня. Мне очень нравится. В этом году первокурсники очень талантливые, очень интересные, очень энергичные. И мы рады, что основную часть работы они сделали, и и... Прошлое поколение первокурсников, которые были в том году, они взяли тоже на себя огромную часть работы, и мы им просто помогали, просто двигали. Какое настроение после концерта? Да офигенное настроение! Почти будем продолжать ходить на Дни Первока и вам советуем. Вот. и Хорошо. Спасибо большое, что вы снимаете, снимаете все, что здесь происходит, и показываете, что ну, преподаватели в общем, могут посмотреть на наших студентов, когда они не ходят на концерты, и понять, что они не фигней какой-то страдают и занимаются, а реально прикольными и классными вещами. Но и имошники не подкачали. Хор Института международных отношений, зажигательные танцы и лиричные песни. В целом, третий день первокурсника прошел круто, как это обычно и бывает. Смотрите сами. Прошел к концу третий день фестиваля Дня первокурсника. Все студенты переполнены эмоциями и впечатлениями. А следующие видео с концерта других институтов вы можете посмотреть на нашем канале. Пока-пока!